Всем привет, камрады! Сегодня я хочу поговорить про новую игру по Warhammer 400, 40 которая выходит уже совсем скоро, а именно 1 июня. Если вы следите за новостями, то уже догадались, что речь пойдет об игре Некромунда Hired Gun. Какие плюсы и минусы вырисовываются у игры еще до ее выхода? Устраивайтесь поудобнее, мы погружаемся в Варп пункт назначения 41 тысячелетия. Никому до Gun, а если на наш переводить, то попросто наемник, очень интригующий проект. Хотя бы тем, что шутеры во вселенной Warhammer 40 тысяч выходят очень редко, а если выходят, то получаются так себе. На я могу припомнить только Fire Warrior, которая представляет из себя дерьмо демона воплоти. Есть еще Space Marine, средненькая по всем параметрам игра, из серии пробежал и забыл. Если уж копнуть более глубоко, можно откопать совсем уж древний Space Халк и пятерку других экшончиков миривахи. В основном же компьютерное воплощения 40-го тысячелетия выглядит примерно так. С утра до вечера стратегия, стратегия, стратегия. Сколько это всего стратегий? Много. Кстати, такой вопрос к вам, камрады. Напишите в комментариях, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились со вселенной Warhammer тысяч. Если, конечно, вы с ней знакомы, и еще играли ли вы в настольную игру. Трейлеры Некромунды купили меня со всеми потрохами, и я несомненно буду в это играть, потому что невооруженным глазом видны несколько жирнющих плюсов Некромунды. Первый и самый жирный, конечно, место действия игры. Самый, наверное, известный город Улей во всем империуме. Если раньше про нее можно было в книжках почитать, например, межавторский одноименный цикл довольно неплох. Некоторое представление об этом городе можно получить посмотрев карты, а вот погулять по ней, посмотреть изнутри этот муравейник, такого я не припомню особо нигде. Поэтому решение сделать местом действия город Улей, как по мне, очень удачное, ведь насколько я знаю, среди тру фанатов Вархаммера это культовое место. Но также велик риск нарваться на критику самых упоротых фанбоев, которые неминуемо будут кричать, что Некромунда выглядит на самом деле не так. В общем, все хуйня, переделывайте. Если кто не в курсе, сейчас я в двух словах расскажу, что это за распрекрасное место. Огромный многоярусный город размером со всю планету с населением 500 миллиардов человек, где расслоение общества происходит не только по социальному признаку, но и буквально по ярусам. Немного ассоциации приходит с карусантом из Звездных войн, но если там планета-город блестит и переливается, и по сути это самый настоящий пластмассовый мир, то в Архамере, как и положено Гримдарку, весь улей буквально утопает в грязи, говне и в крови. Самые нижние уровни, они же самые древние, населены только мерзкими мутантами и совсем уж поехавшими маргиналами, шарящими по углам в надежде найти хоть какую-нибудь древнюю вундервафлю и загнать ее за недорого какой-нибудь элитной элите. Тут главное на инквизитора не нарваться или, что еще хуже, на культ механикус, а то вместо денег в лучшем случае бомжа просто прикончат. в худшем сделают из него сортирного сервитора или заставит заправлять космические корабли, таская бочки с такой термоядерной горилкой, что кожа слезает сразу отовсюду. Чуть повыше обитает отребье немного лучшего качества, мутят там свои преступные делишки, что-то пытаются барахтаться в суровом мире и подыхают миллиардами, причем редко кто подыхает естественной смертью. Еще чуть повыше обычные граждане империума, трудятся по 18 часов в день на фабриках, жрут говно, живут в говне, там же и умирают. Ну а на самых верхних уровнях живет элита, заправляющая всем этим филиалом садов Нургла. Семь великих домов, которые, впрочем, тоже не отличаются излишней интеллигентностью и миролюбивостью, постоянные интриги, войны за влияние, подставы — это обычное дело среди высоких господ. В большинстве своем класс хотели с прибором на инквизицию и другие контролирующие органы, уж слишком важна некромунда для империума и инквизиция частенько закрывает глаза на всякие делишки. Самое интересное, что эти уровни полностью автономны и один человек может родиться, прожить жизнь и умереть, так ни разу и не выйдя за пределы своего яруса, ибо просто может не возникнуть такой потребности. Для своей же безопасности, чтоб меня жестко не сбили фанаты, скажу, что это очень утрированное объяснение. Ведь говорить о Некрамунде реально можно часами, и все равно всего не расскажешь. В таком мире и предстоит выживать нам, игрокам, взяв на себя роль наемника, выполняющего разнообразные заказы. Как вы понимаете, речь идет ни хрена вот не о заказах на жратву из Макдональдса, а об убийствах, грабежах, устранении политических конкурентов и прочих прелестях. Не, ну а чё, жить захочешь и не такое будешь делать. Вторым несомненным плюсом является то, что играть мы будем не за Космодесант, который уже настопиздил настолько, что сил нет. Если начать перечислять игры по Вахе, где нужно играть за детей Императора, можно уже на второй минуте просто ёбнуться. Вот вам примерный список таких игр, можете нажать на паузу и ознакомиться. В кое-то веки Космодесант оставили в покое и позволяют посмотреть на мир Вархаммера не только глазами фанатичных братьев и даже не глазами вечно превозмогающей Имперской Гвардии, а глазами вполне себе рядового человека Империума. Заодно это я уже готов наградить некромунду статусом лучшей игры по Warhammer тысяч заочно. Третий плюс кибермастиф, который будет сопровождать нас во время такой нелегкой работы. Money, Деньги и автомат это, конечно, очень здорово, но песики, как и котики, делают все только лучше. Вы только посмотрите, какой он милашка. Мне так и хочется скомандовать этой зверюшки в фас и наблюдать, с каким упоением он отгрызает жопу всякому отребью. Четвертый плюс – игровой процесс. Если в трейлере негалимая постанова, то это обещает быть просто шикарно. Стремительный, как приступ диареи, многоуровневый геймплей, прыжки и даже, как я понял, бег по стенам, отсылают нас к таким столпам жанра, как Unreal Tournament и Quake, что прям кошерно на все 120%. Крюк-кошка, наподобие того, что было у летучей мыши, позволит быстрее перемещаться по локации, что еще больше ускоряет процесс игры. Зубодробительный спинномозговой геймплей обеспечивается и приличным арсеналом. Насколько он будет разнообразным, я пока не знаю, но думаю, с этим позволит разгуляться фантазии во всю ширь. Например, общественности уже продемонстрировали болтган, гранатомет, лазган и автопистолет. И надо сказать, выглядят и звучат они очень и очень неплохо, по крайней мере в трейлере. Правда, Лазган почему-то имеет хоть маленькую, но отдачу. Я, может, совсем профан в физике и оружии, но ведь отдача у оружия возникает из-за пороховых газов. Лазган же стреляет лазером, то есть световым потоком. Я, конечно, знаю, что у света тоже есть какое-никакое давление, но вряд ли его хватит на то, чтобы обеспечить отдачу. Ну да ладно, это довольно мелкая придирочка. Хотелось бы еще знать, есть ли фишка с переодеванием персонажа. Я вот хотел бы надеть на него черный кожаный плащ, фуражку, взять лазерный пистолет и пойти понагибать пару зводов гвардейцев. Но, сэр! Не забыли разрабы добавить и всякие плюшечки в виде имплантов, которыми можно обвешиться хоть до самой жопы. Все ли аугментации будут одинаково полезны? Не знаю. Это мы поймем уже после выхода игры. Теперь о недостатках. Их мало-мало, но есть. Игра однопользовательская, то есть стрелять из всего этого великолепия и натравливать мастифа мы будем исключительно на компьютерных болванчиков. В принципе, однопользовательские игры я люблю даже больше, чем сетевые. А с соревнователем мультиплеером у меня как-то всегда не очень ладится, ввиду общей рукожопости и постоянной нехватки времени. Но тогда просто необходим хотя бы простенький, но интересный сюжет. И вроде он даже есть, правда никакой информации о нем не завезли. Видимо, боятся спойлеров. Везде написано одно и то же, станьте наемником, выполняйте контракты и бла-бла-бла. Если игра строится только на выполнении контрактов, без какой-либо цели игра быстро наскучит. Ботов убивать, дело веселое только во имя чего бы то ни было. Впрочем, я не верю, что разработчики оставят игру совсем без сюжета и сетевого режима. Кооператив может и не подвезут, а вот какой-нибудь доп матч вполне могут. Тем более студия слилась в экстазе со своим издательством Фокус Home, а значит деньжатым на сетевой код точно должно хватить. Второй минус лежит там же, где и плюс, а именно вместе действия. Да-да, не удивляйтесь, я не ошибся. Я не спорю, что можно даже улей красиво нарисовать, но чтобы локации не надоедали, нужно, чтобы они были либо неземной красоты, что в условиях нижних уровней города Улья тающая задачка, либо они должны кардинально отличаться одна от другой. Любого заколебает не отличать первый посещенный им коридор от 250-го. Более наглядно могу объяснить мысль на примере того же Space Marine. Локацией там была планета Кузница, и была она настолько серой и неинтересной, что каждую новую локу хотелось пробежать побыстрее, потому что тоску нагоняла ну просто не Поймите правильно, я не обвиняю заочную игру в однообразных локациях. Я лишь надеюсь, что таких локаций там не будет, или их будет минимум. Все-таки Некромунда очень неоднородна, особенно на нижних ярусах, из-за этого можно выжать действительно качественное окружение. Что можно сказать в итоге? Никому The Hired Gun определенно одна из самых подающих надежды игр по вселенной Warhammer 40 000. тем более в условиях такого дефицита игр жанра шутер в этом сеттинге. Осталось лишь дождаться релиза, который, напомню, состоится 1 июня этого года. Предзаказ уже стартовал со скидкой в 15%, так что самый смак купить прямо сейчас. В следующем видео я хотел бы поговорить про также же ожидаемый мною Dark Tide, но и Battle Sector стороной я не обойду. Если вы хотите видеть эти видосы на канале, проявляйте свою активность. Что-нибудь нажмите, что-нибудь подпишите. В комментариях обязательно еще отпишитесь, будете ли вы в это играть. Смотрите другие ролики на моем канале по ссылкам в описании или по аннотациям. Подписывайтесь на мой канал и группу ВК. Живите счастливо и процветайте. А самое главное, помните...